что не упокоит, придет, но он не пришел. Понимаю, что если камеры выключат, я отбить начну. Слово «секта» носит нейтральный характер. У меня возражение. Можно любого назвать сектантом, что ли? Всеобщая декларация прав человека и статья 2 Конституции РФ. И получается, что, отменять надо? Что секта является высшей ценностью? Это абсолютный абсурд.